Unixki. Oh yeah. Мне вообще кажется, что его сделали где-то на мебельном производстве. Здравствуйте. Очередные лыжи, очередные тесты. На этот раз вообще такая шикарная контора Unixki. Что-то в последнее время они как-то мне стали часто встречаться. Я их встречал на фрирайд-тесте и сейчас. Вот. Но что могу сказать по проезду? Я вообще не вкурил эту лыжу. У меня такое ощущение, что ее просто взяли доску, там дверь от шкафа, от старого такого советского, который вообще был непробиваемый, в который можно было из калаша бойму высадить, и ни одна пуля в шкаф не попадет. Вот такую вообще. Вау! Вот, из них вырезали, потому что она не гнется вообще никак, то есть ее прогнуть в поворот невозможно, она можно ехать только по прямой вообще, все. Вы ее кантуете, она по прямой, все. Вариантов не предлагается никаких никак, все. Вот. единственный вариант как кататься, это ставить ее поперек склона и боковым проскальзыванием пытаться скоблиться, вот в принципе в этом катание, как бы она нормальная, потому что она готова контами своими дубовыми держаться за любой вообще снег за любой склон, за лед вообще там, ей пофиг вообще за все за что держаться, в ноги при этом она лупасит люто Просто потому что, естественно, она никак не гнется никуда В общем, в принципе, я не знаю То есть, вот, с другой стороны Я понимаю, что это лыжи сделана для тех людей Которым нужно любое, вот, какое-то выпендрежное фигню нацепить на ноги, чтобы ты ехал на подъемнике, те все спрашивали, о, что это у тебя за лыжи такие, а ты так сидел, играл. Ну, я так взял, там было, там, была возможность, что они ручной работы, авторские, там, ну так, под себя сделал, достал, тут ширпотреб все такие, о, это метр Гуру. Вот, в принципе, какая разница, так как они едут вообще там, в, да не о катании, там вообще речь в этих лыжах, мне кажется. Но, тем не менее, вот они есть, они есть, и бог-то снимут. Если вы практикуете классику, потому что не классикой, вот никак на них нельзя, то есть вообще нет никакого резаного видения, никакой дуги, то есть если только гаделем. Но она настолько жесткая, что ее вообще никак не прогнуть. Вот, ну как бы вот и все. Больше мне сказать о них нечего, и я, честно говоря, не хочу о них больше говорить, потому что это отстойбище. Это трешак, вот. Я пойду за следующими, может, удастся катнуть Лайки, подписываемся на канал. Больше катаемся, встречаемся на склоне. Пока.